С данным макетом мы будем работать на протяжении всего курса. Для создания структуры папок перейдем на вкладку Project. Вкладка Project будет содержать список ассетов, с которыми мы будем дальше работать. В дальнейшем мы будем перетаскивать их в нашу сцену, создавая игру. Создать папку очень просто. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по папке Assets или в диспетчере проектов нажмите Create. Давайте перейдем к папке и назовем ее Meshes. Имя задаем в зависимости от того, что нам нужно в ней будет хранить, и нажмем Enter. После того, как папка создана, важно понимать, что она была создана вместе расположения папки проекта. Чтобы дать вам представление о том, как это выглядит, давайте в проводнике откроем папку с проектом. В проводнике вы увидите, что у нас есть диск E, папка Material, которую мы указали в качестве конечного расположения, и сама папка проекта Creating a New Project. Открыв ее, мы увидим папку Assets, в которой как раз и хранится наша папка Meshes. Теперь вы понимаете, что и остальные папки, которые будут созданы, также будут здесь размещаться. Так, например, если вернемся в Unity и создадим папку Textures, вернувшись в проводник, мы увидим, что появилась папка Textures. Важно понимать, что любые действия или изменения, которые вы сделаете в папках проводника, будут отображаться в Unity и наоборот. Например, если возьмем папку Textures и перетянем в нее папку Meshes, то увидим, что она лежит внутри этой папки. Переключившись в проводник файлов, мы увидим, что там тоже произошло изменение. Внутри папки Meshes вы увидите папку Textures. Теперь когда есть понимание, как создавать структуру папок, можно переходить к следующему видеоуроку.